Второй тип эффективов, про который говорит Уоррен Баффетт, это называет он их луковицы тюльпанов. То есть, луковицы тюльпанов, по принципу, ну, по принципу, на основе вот этих вот тюльпаномании, которая была в Голландии в 16-17 веке, когда за три луковицы тюльпанов можно было купить целый замок. Как распознать э, э, луковицу тюльпанов, что вам предлагается к покупке именно луковицы тюльпанов. И перейдем к основным характеристикам который позволит вам выяснить и понять, что э, тот способ инвестирования, который вам предлагается, то, что ваш богатый мозг заряжен на увеличение вашего капитала, и вот в эфире, э, в информационном пространстве вдруг он вытягивает какую-то информацию, какой-то сайт, какое-то письмо прилетело, и вам нужно оценить, является ли этот актив луковицы тюльпана или нет, потеряю я на этом деньги или нет. Первая характеристика – не создают стоимости не создают прибавочной стоимости. То есть, сам Уоррен Баффетт, луковица и тюльпана называет даже золотом. Он это объясняет следующим образом, то есть, золото не создает прибавочной стоимости. В двенадцатом году, когда он писал обращение к акционерам Беркшир Хэдвэй, он как раз таки и характеризовал, то есть, он приводил следующие доводы, то есть, все золото в мире, если его взять, стоит при цене 1450 долларов за тройскую унцию, стоит порядка 20 триллионов долларов и представляет из себя такой э, желтый куб э, площадью 20 на 20 метров. Это не так много на самом деле, ну достаточно тяжело. За эти деньги вы, как капиталист, в принципе, что можете сделать? Вы можете купить 16 компаний по капитализации сопоставимые секс Mobil которые вам ежегодно будут платить 100 миллиардов долларов дивидендов. В эту же сумму будет включена вся сельскохозяйственная земля в Америке, которая пригодна для сельского хозяйства, на которой вы сможете вырастить продукты питания, пшеницу, апельсины, да, продать сок, пшеницу, кукурузу, какао-бобы, соя-бобы, то, ну, то есть еще будете получать прибыль с этого. И у вас еще после того, как вы купите 16 компаний по капитализации, сопоставимой с and Models, скупите всю Российскую хозяйственную землю в Америке, у вас еще останется 4 триллиона долларов. 4 триллиона долларов на самом деле это сумма 100 долларовыми купюрами 2 триллиона долларов это 100 долларовыми купюрами 450 40фунтовые контейнеры 45-фунтовые морские контейнеры то есть по сути один из крупных сухогрузов которые ходят по морю просто бумажки будут чтобы обмыть всю эту сделку но при этом даже через 100 лет вы будете владеть лишь куском металла, который не используется для создания прибавочной стоимости. Просто в период, когда деньги печатают быстрее, чем производят золото, золото растет. Второй момент, если посмотреть на, такую, на такие активы, как луковица и тюльпана, характеристики их в том, что прибыль вы получаете не за счет прибавочной стоимости, не за счет каких-то дивидендов, не за счет того, что создается ценность какая-то для людей, которая потребляется, а за счет того, прибыль образуется, что этот актив просто растет в цене, то есть вы сегодня покупаете дешевле, чтобы завтра продать дороже, потому что завтра будет спрос. И в большинстве своем рост цены актива под названием луковица тюльпана происходит из-за того, что в моменте происходит какой-то очень мощный дисбаланс спроса и предложения. То есть желающих купить очень много, а желающих продать нет, потому что актив постоянно растет в цене. Но в определенный момент понимают, что все понимают, что король-то голый. И это все падает. Да? То есть также падали цена на луковицу тюльпана в Голландии, так падали акции Южных морей, на которых даже Декарт погорел, да, в финансовой пирамиде. Также падали акции Happer Invest MMA. Точно так же падал пузырь Даткома в Америке в двухтысячных х годах. Но в какой-то степени мы это видели, что и биткоин тоже упал там с 20 тысяч долларов за за биткоин, до 3000 долларов было падение, да, когда люди понимали, что ценности прибавочной стоимости никакой не создается. Бафф, это я лично всегда, когда приходит какая-либо инвестиционная идея, всегда задаю один простой вопрос. Ребята, покажите, где создается ценность, где создается прибавочная стоимость. А если даже я, я, опять-таки, не хочу сейчас вступать в полемику с адептами криптовалюты, но ни один человек, с кем я общался, не смог мне ответить на вопрос, где создается прибавочная стоимость данного инструмента. И поэтому я как бы до сих пор воздерживаюсь от инвестирования, может быть и зря, да, то есть можно было бы в принципе заработать. И на рынке очень много дилетантов, то есть очень много людей приходят на перегретый уже рынок, когда активы стоят дорого. И вероятность того, что вы потеряете свои деньги, инвестируя в активы под названием луковиц тюльпанов», она достаточно высока. Поэтому это второй тип активов, которые, которые бывают, могут оказаться в инвестиционном портфеле инвесторов, от луковиц и тюльпанов лучше воздерживаться.